Аптечку брось, пал! Ты чучел! Итак, ребят, всем привет! В этом видео я расскажу про 10 тигров в кооперативе. И здесь не будет таких, которые не заслуживают вашего внимания. В отличие от других топов, здесь собраны лучшие, которые я лично играл и которые мне понравились. Итак, первая игра на очереди у нас The Wild Eight, выживалка с видом сверху, в которой вам, в команде от одного до четырех игроков, предстоит выживать в суровом зимнем лесу, после крушения самолета. Попутно выясняю, что все вокруг не просто так, и здесь есть следы людей, по которым вам нужно будет следовать и изучать их. При этом следить за температурой, уровнем голода и местными обитателями, ведь некоторые из них довольно крепкие ребята, которые могут вынести вас за один удар. В этой игре есть несколько консолок, и геймплей рассчитан на размеренное прохождение. При этом сюжета как такового нет. Вам просто предстоит узнать, почему вы здесь и можно ли выбраться. У тебя же аптечка есть, ешь! Да не бей! Да как убежать от тебя? Да не бейте! Но меня все Нет. бьют! Следующая игра в похожем жанре Это The Forest который смело можно назвать Классикой survival игр Достаточно сложно найти минусы в этой игре Так как, когда оказываешься на острове впервые Все довольно скучно и понятно Но когда начинаются сумерки А за ними глубокая темнота Вас будут ожидать сюрпризы Которые точно не дадут вам заскучать Сразу скажу Что в игре есть сюжет Который не лежит на поверхности а его нужно будет поискать. Вы будете находить фотографии пассажиров, в том числе и своего сына, попутно выясняя, что вы не зря попали именно на этот остров. И что все-таки судьба привела вас сюда не просто, чтобы выжить, но и выяснить, что случилось. А также на первых порах вам точно будет чем позаниматься, будь то постройка огромного дома на дереве или избы прямо на берегу океана, а также изучение местной фауны и построение ловушек и тотемов от жителей острова. Третья игра в списке – это Don't Starve Together. На первый взгляд она может показаться странной и непонятной, но когда вы погрузитесь в ее мир полностью и поймете сколько возможностей в ней есть, тогда вы не отлипнете от своего компьютера часов 6, постоянно пытаясь спасти от темноты и чувства голода, параллельно изучая крафт, случайно сгенерированную карту и умиляться енотиком и прочим милым существам, которые все же питают в этом, казалось бы, страшном месте. В игре нет сюжета. Главная задача выжить и иногда отбиваться от боссов, которые захотят сломать вашу базу, которую вы так старательно строили. Еще одна полувыживалка и экшен в одном флаконе это Grounded, в которой вам предстоит играть за маленьких человечков, которые попали в мир насекомых, которые теперь тоже не против поиздеваться над вами, как когда-то делали это вы, заливая с огромным удовольствием очередной муравейник. Но сейчас муравьи нанесут ответный удар, вместе с клещами, жуками и прочей нечистью. Игра неплохая и залипнуть можно, особенно в компании друзей. Следующая игра Away Out, и в ней повествуется о двух заключенных, в частной американской тюрьме. Знакомятся персонажи прямо в ней, и так как сидеть им очень много, они решают объединиться и вырваться из заточения. По пути вам придется стараться не спалить свои планы охранникам и выкручиваться из неприятных ситуаций. В игре очень крутой сюжет, рекомендую пройти ее до конца и не забивать. Тормоз, да. Езжай, езжай. Газу, газу, газу. А, разогнаться. Рано, рано. Что творишь? Как назад? А, рано, ты сказал разогнаться. Мы спокойно должны были уехать? Ну, конечно. Зачем полез? It Takes Two. Лучшая игра в жанре приключения и экшен. Супер много всего, чем можно позаниматься, помимо прохождения. Будь то мини-игры или просто прогуливаться по уровню. Так как уровень детализации карты и в целом картинка вызывает восхищение. Сюжет здесь милый и интересный. Достаточно много шуток и очень много приятных персонажей. И игра повествует нам о семье, в которой произошел разлад. И они собрались разводиться. Но их дочь Роуз расстроилась и произошло чудо. Родители уснули и перестали ругаться. Но оказались в телах трепичные игрушки и глиняные фигуры которым предстоит помириться и восстановить свои отношения. Ради своей семьи, под чутким руководством, книги любви. Ты серьезно? Ты видела это? Ты недалеко упал, это же кайф. А хочет вскрыться. Господи, у меня, мне кажется, сердце остановилось. Ты упал вниз? Да. И уже седьмая игра в нашем списке, это Cuphead. Платформер с видом сбоку. Подойдет, думаю, не всем. Но она берет своим безумием и разнообразием. Тяжело и интересно, если говорить вкратце. Сюжета нет. В общем, как и намека на него. Хватай своего друга и вперед убивать боссов. Под громкие крики радости, а иногда и разочарования. Сосать сюда! Вот тебе, и Джин. О, смотри. Нет, ты как тот, как Си. Ну, легко, согласись. Ну вот... А сколько мы его примерно проходили? Раз? Раз, сорок, наверное, да? Понравили Хирос? Это игра про четырех героях. Полу-японской тематики в виде свиньи, короля обезьян. Сильного и мощного непонятно кого. И монаха-колдуна. Намного легче, чем предыдущая игра из списка, но не менее интересная. Можно играть как с девушкой, так и в компании друзей, чтобы не заморачиваться, а просто приятно провести время. The Cave. Девятая игра в нашем списке. Похожа на предыдущую, но только лишь концепции. Здесь вам придется проходить игру за различных персонажей, у которых будет уникальная концовка и прохождение. Опять же, игра для полного чила, и в которую просто интересно поиграть с друзьями. Ну и пройти за всех конечно же. Сама графика очень красивая и милая, думаю она подойдет даже для детей. Рафт. Последняя, но не по значимости игра, в которой вам с друзьями предстоит оказаться посреди океана на маленькой плоту. На вооружении у вас будут руки и крюк, которыми можно будет ловить проплывающие мимо вас предметы, которые в свою очередь будут использованы для крафта различных приспособлений для комфортного прохождения, а также улучшения плота. По мере выживания вам будут попадаться острова, которые вы также сможете посетить. Так, ребята, всем спасибо за просмотр, если вы нашли игру для себя. Поставьте лайк и желаю вам удачных, а самое главное, веселых прохождений.